Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет Скорпионам август месяц. Записываю я это видео в очень красивом городке Равин в Хорватии, где я живу летом, спасаясь от лондонских дождей. Ну что ж, начнем. Начнем мы с общей картины месяца, а потом поговорим о каких-то конкретных событиях. Больше всего этот месяц подходит для любви, сексуальности и романтических отношений.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 Конфликт между вашим сектором работы, карьеры и сектором, который отвечает за отношения, партнерство, брак. Ну и первое, что бросается в глаза, это ваш успех по работе, даже какое-то лидерство, может быть, даже повышение в должности. Или вам, например, доверят руководить проектом или отделом. Однако я вижу, что это очень раздражает вашего партнера или партнерши вот это вот ваша независимость, вот это лидерство, они могут привести к конфликту в ваших отношениях. Причем тут может быть даже чистая зависть. Ты так можешь, а я нет. Вы знаете, или вас может раздражать вот это вот отсутствие амбициозности, отсутствие стремления добиться чего-то в вашем партнере или вашей партнерше. И вот этот конфликт, он, к сожалению, может привести к концу ваших отношения или ваш брак. 8 августа. 8 августа состоится новолуние в вашем десятом доме гороскопа. И опять, опять акцент на вашем секторе работы и карьеры. Вам опять планеты предсказывают что-то новое в этой области вашей жизни. Кто-то из вас, может быть, подумывает о новой должности, или вы решили сменить работу, начать что-то новое, новое дело, новый бизнес или новое направление вашего бизнеса. Да, кстати, по этому сектору у нас проходит и начальство. И у некоторых из вас, может быть, просто сменится руководство, и будет новое начальство. Ваше следующее событие 10 августа. Планета Венера в оппозиции к Нептуну. Ну, и у кого-то из вас явно любовная история. Ваш избранник или избранница, может быть, из вашего круга по интересам, или из круга ваших единомышленников. Может быть, вы вместе занимаетесь в каком-то кружке или вы оба ходите в один и тот же спортзал. А кто-то из вас, может быть, занимается политикой, и так вы познакомитесь в какой-то политической группировке. Только надо помнить о том, о свойстве Нептуна, то есть одевать на нас розовые очки. То есть мы видим все в розовом свете, и вы можете видеть ваш предмет интереса в более лучшем свете, чем он, чем он есть на самом деле. Еще мы можем обманываться, обманываться на их счет, или нас могут, кстати, обманывать. Вообще при таком положении планет стоит быть осторожными, особенно если вы влюбились. Стоит получше узнать человека, прежде чем вот открываться полностью, поддаваться своим эмоциям, иначе вы можете просто обжечься. 11 августа Меркурий. Меркурий тоже входит в ваш 11-й дом гороскопа. И там он соединяется с Венерой ну и вас могут соблазнять сладкими речами а вообще Меркурий в секторе друзей по интересам может просто принести активное общение. Ваша социальная жизнь будет на пике активности. Для тех, кто занимается политикой, или вы состоите в какой-то партии или сообществе, то вам, может быть, даже придется выступать, выступать с речами, общаться, общаться с вашими единомышленниками. Может быть, вы будете оратором, агитатором даже каких-то идей, что ли. 16 августа. Венера. Венера меняет знак и входит в знак Зодиака Весы. А это ваш двенадцатый дом гороскопа. Ну что ж, опять любовная история. Она у вас продолжается у кого-то. И кто-то из вас держит своего избранника или избранницу в секрете? Или вас держит в секрете? Ваши отношения могут быть, знаете, окружены пеленой тайн, сплетен, чего-то недосказанного. Вы, ваш поклонник или поклонница, может быть, даже решите уединиться и провести время где-то, где вас никто не будет беспокоить. Кстати, когда Венера в этом секторе, может быть, вы просто тайно влюблены в кого-то и боитесь в этом признаться этому человеку. Или кто-то тайно влюблен в вас и тоже держит это в секрете. Приглядитесь. 19 августа. Ура! Уран Начинает процесс ретроградности. Ну и, честно говоря, это хорошо. Уран – бунтарь. А тут он немного утихомирится. У вас это будет происходить в секторе отношений, партнерства, брака. Но тут, э, возможно, неожиданные перемены. Либо вы женитесь, или выйдете замуж неожиданно, либо также неожиданно разойдетесь. А еще ваш партнер или партнерша могут просто с... очень сильно отличаться от вас либо от вашего окружения. Может быть люб... другое вероисповедание, либо культура, либо даже цвет кожи. А кто-то из вас может быть в отношениях, но ваш партнер или партнерша на наотрез отказывается от серьезных отношений. Но ну, не отчаивайтесь, может во время ретроградности они передумают и все как бы изменится. А кому-то из вас могут даже предложить быть в свободных отношениях. 20 августа. Оппозиция Солнца и Юпитера. Оппозиция это конфликт двух сторон. И что же за конфликт у вас, мои дорогие? Солнце у вас в секторе работы. Ну и это замечательно. Мы уже говорили про это раньше. То есть, возможно, какое-то повышение по службе или какие-то достижения в области вашей работы или карьеры. Что же тут может быть конфликтного? Ну а конфликт у нас вносит Юпитер в секторе вашей семьи. То есть, может быть, кто-то из вас ждет прибавления в семью, Юпитер все расширяет, и ваша семья требует внимания к себе, особенно это касается мужчин, вы иногда забываете своих женщин не уделяете им достаточно внимания все время на работе. Ну понятно, что все мы стараемся для семьи, проводим много времени на работе, однако иногда мы, как говорится, перегибаем палку, и наши близкие чувствуют себя как бы заброшенными. Я прям слышу эти слова, тебя никогда не бывает дома, ты нами не интересуешься, Тебя только твоя работа интересует, вот эти вот постоянные жалобы. Может, стоит задуматься, что для вас важнее. Все-таки всех денег не заработаешь. Кстати, если вы молоды, и у вас еще нет семьи, все вот это все, это недовольство, вы можете постоянно выслушивать от своих родителей, кстати. Ваше следующее событие 22 августа. Солнце меняет знак и входит в знак Зодиака Деву. Ваш одиннадцатый сектор гороскопа. Ну, если до этого там были Венера и Меркурий, то к ним еще присоединяется и Солнце. Ну, ваша социальная жизнь опять на первом месте. Ну, а про ваши отношения с друзьями и единомышленниками мы уже говорили. Оно, когда тут Солнце, кто-то из вас может занять позицию лидера. Однако одиннадцатый сектор, он еще символизирует наши надежды, мечты. И тут солнце может вас поддержать, осуществить какую-то вашу мечту или желание. И вы знаете, как только это желание и мечта осуществится, на их место придут какие-то новые желания, обязательно новые мечты, мои дорогие. 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют Оситровым. Так его называли индейские племена Северной Америки. У вас оно будет происходить в вашем четвертом доме гороскопа. Сектор вашего дома, семьи, родителей. Но еще это сектор недвижимости. Полнолуние – это обычно завершение чего-то. Ну, а для кого-то из вас это может быть завершение сделки. Сделки купли-продажи дома или квартиры. Ну, а так как этот сектор еще называют кармическим, то те, кто покупает жилье, вы знаете, у вас будет такое чувство, что этот дом или квартира или дача или что вы покупаете как будто ждали вас а кто-то из вас может просто закончить ремонт вашего жилья а если в доме был разлад между членами семьи или родителями то это очень хороший период налаживать отношения и вообще может прийти знаете как будто такое осознание что насколько ваш дом и ваша семья важны для вас. Особенно для этого важно для тех, особенно это касается тех, кто проводит очень много времени на работе вне дома. Ну и последнее событие 30 августа. Меркурий, Меркурий меняет знак и входит в ваш 12-й дом гороскопа. А это у нас сектор секретов, тайн, одиночества. И я бы посоветовала держать язык за зубами. Иначе вы можете просто случайно проболтаться, выдать чью-то тайну или чей-то секрет. А может быть и наоборот, кто-то выболтает вашу тайну. Меркурий еще и планета коммерции, мошенничества. И кто-то, может быть, занимается каким-то не совсем легальным бизнесом. А еще Меркурий – это учеба. Кто-то из вас, может быть, решит уединиться от всего мира, может быть, даже закрыться в библиотеке и заниматься, готовиться к экзаменам, к тестам, или просто погрузиться в какие-то вот в новые знания. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.